Макс хочет сходить на живой концерт своего кумира, но все билеты уже выкуплены. К счастью, у Макса есть концерт VR. С концерт VR Макс может наслаждаться концертом, не покидая своего комфортного дома. Макс экономит время и деньги. Для посещения концерта Максу нужны токены концерт VR, потому что это единственный способ оплаты в приложении. Макс может купить токены по текущей рыночной цене прямо в приложении. Однако Макс сообразительный и уже купил токены по гораздо более выгодной цене во время ICO. Теперь он может использовать токены для просмотра своих любимых концертов или продать их другим пользователям, у которых их еще нет. Так как количество токенов ограничено, их ценность возрастает, когда все больше людей начинают ими пользоваться. Получается так, что Макс не только отжигает со своими любимыми звездами, но и зарабатывает много денег, продавая токены Концерт VR. Вот почему Макс думает, что Концерт Виар сжет, и мы с ним согласны. Концерт VR Просто будь там.